Мне 23 года, я выпускник Вятского государственного университета. И несмотря на свои ограничения по здоровью, да, я достаточно адаптирован в обществе, так могу сказать, и считаю, что у меня есть достойные и, и ну, верные друзья, которые как бы, меня всегда поддерживали и в ВУЗе, и после ВУЗа, соответственно. Моя студенческая жизнь, как и у всех, проходила очень ярко, соответственно. Ну, понятно, что я поступив, да, на первом курсе обучаюсь, я боялся, что я не смогу справиться в силу ограничений по здоровью, да, но в течение времени, то есть вот, ну, где-то к третьему курсу, я понял, что я на своем месте, я должен этим заниматься, и я хочу этим заниматься. Меня с самого начала поддерживали наши педагоги, то есть ну, и вся кафедра в целом. Степан особенный студент, поэтому мое знакомство с ним состоялось, когда он учился на втором курсе. И я обратила внимание на лекциях на студента, который не ведет записи. Все записывают, он не записывает, на одной лекции не записывает, на второй лекции не записывает, но активно принимает участие в обсуждениях. Мне нравилось, что он оживлял разговор, потому что у него по любому поводу, связанному с прохождением учебного материала, была своя точка зрения. Он ее всегда отстаивал. Нужно отдать должное его таким качеством как самодисциплинированность, э, самоуважение, э, активность. И благодаря им он э, освоил те компетенции, которые необходимы, получил диплом, добился своей цели. Три предмета ввиду детей это Практическая деятельность, сенсорное развитие, альтернативной коммуникации Когда дети стараются что-то сделать, да, о чем-то спрашивают, интересуются даже личной жизнью, ну, так, частично по-детски, так скажем, соответственно, мне хочется им что-то рассказать, что-то новое преподнести и сделать урок, ну, или в данном случае занятие, да, более таким живым и продуктивным для детей, то, то есть, чтобы они ушли с положительными эмоциями и с какими-то, ну, определенными, там, знаниями. Степан к нам пришел в мае этого года. То есть работает еще недавно. Но у нас случайных людей не бывает в нашем учреждении. Мы стараемся подобрать себе команду, настоящую команду. Поэтому Степан быстро влился в коллектив. По учебной работе ему досталась очень сложная задача учить детей с очень сильными нарушениями. Задача эта не простая, необычная, никак. Не та задача, которую решают обычные учитель с обычным классом, с обычными детьми. Задача особенная. Вот эту задачу Степан научился решать буквально за последний месяц. Не только-только вот начали учиться с 1 сентября. За последний месяц Степан показал себя очень хорошо. Дети его слушаются. Это уже большой-большой плюс. Что касается моих личных, увлечений я предпочитаю заниматься тяжелой физической культурой. Ну, частично, да, и увлекаюсь философией еще.